Друзья, я в диком восторге от реакции вашей на фото, и звонки, и ваши отклики. У меня даже появилась новые линии в жизни, в жизненной траектории, как сейчас говорят. Огромное всем спасибо, всем больших успехов в преодолении очередного этапа трейла или... Куда вы там бежите, да, да? куда вы там бежите. Супер, молодцы все. Супер! Э, да, кстати, чуть не забыла. До скорой встречи в ноябре в Сочи. Чи, на марафоне. Э, надеюсь, всех увижу.